Всем привет! Сегодня хочу рассказать, как я ухаживаю за адениумами. Стало поступать много вопросов, как я их поливаю, чем удобряю и сколько раз удобряю. Обо всем этом я сегодня вам расскажу. Меня, конечно, продолжают радовать мои адениумы. Вот посмотрите прям шапкой цветут. Сегодня, правда, один уже отпал цветочек. Сколько? Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть было бы на одной ветке. Очень красивый. Он хоть не махровый, но он очень красивый. Это сенец. Ему еще нет и двух лет. Вот этому сенцу. Посмотрите, какое цветение шикарное. Очень красиво Извиняюсь, ошиблась Ему уже два года Просто время так быстро летит Что просто не успеваешь Запомнить Я ему делала обрезку И вот посмотрите Какой вот Ему вот 2 года Цветет очень обильно Скажу Вот на этой веточке тоже бутоны будут Вот видите какой он у меня пушистый Вот он когда цветет я его тоже обрежу. То есть он такой у меня пузатенький, толстожопенький, можно так сказать. Если помните вот этого красавца, я пересаживала. Он у меня скинул бутоны, правда, еще до пересадки. Я ему поменяла почву, посадила в более побольше горшочек, и вот у него, видите, три. Цветочка расцвело. ну Третий, правда, еще не распустился, но вот прям на днях распустится. Вот он такой прям, цвет у него очень красивый. Посмотрите, второй цветок, он прям с таким черным прям отливом. Тут как фиолетовый более, а этот такой прям глубокий цвет. Вот они даже, смотрите, вот если тот немножко повернуть, они, видите, отличаются. Этот вообще темный. Вообще просто шикарный цветок, цвет. Очень люблю его. Очень удачная прививка, конечно, пришла это из Вьетнама. Он у меня и зимой цветет, он постоянно цветет. Этот у меня тоже, знаете, прям шикарный. Он будет белый из гофрированной розовой каемочкой. Вот очень красиво. Он прям буквально должен распустить птица дня через два. Я вам обязательно покажу. Посмотрите, какой у него красивый каутекс. Покажу еще одного красавца. Он у меня весь в бутонах. Он у меня цветет желтыми цветами, очень крупными. Просто нереально крупные цветы. Мне порой кажется, что он кажется сам маленький, а цветы очень крупные. Тоже обязательно сниму. Но кроме цветов он умеет еще интересную форму каутекса еще. Я ему здесь пенопласт положила, чтобы немножко раздвинуть ему. Потом будет, я его когда подниму, будет похоже на какое-то, знаете, животное, наверное, скорее всего даже. И вот посмотрите, он весь в бутонах, Но он нереально, очень красивые цветы у него. Сорт не помню какой, потому что я, когда их выписывала, я не думала уже, что у меня будет канал. И как-то я просто раз для себя не записала сорта. Так что извините, не могу сказать по сорту. Конечно, можно покопаться в интернете и найти, как называется сорт. А это моя телезвезда, чего он только не перенес. И обрезку, и прививок на нем сколько было. И обрезала ему корни, подняла попу. И вот здесь малышку еще на него привела. И кстати, у этой малышки появился вот здесь вот прям видно, я вижу, что листочки будут расти. Но я просто боюсь снимать пленку. А вот эти вот почки прорвали вот эту пленку. Но он сидит очень хорошо. Он не шевелится практически. Просто я боюсь снять пленку, как вот сросшаяся рано сняла. И они у меня плохо срослись. Так что пусть пленки растет. Пока не буду снимать. Вот одна почка. Она прорвала просто целлофан. И вот еще одна. Я очень рада. Вообще интересно, конечно, что получится. Результат. Конечно, я обязательно сниму, покажу вам. А теперь вернемся к главной теме нашего разговора. По, про почву. Почву я делаю очень рыхлую. Аденьемо это, в принципе, пустынные цветы. Роза пустыни еще называют его. Он, естественно, любит рыхлую почву. Смесь я готовлю, я беру пропорцию. Кокосовый субстрат. Потом у меня идет перлит, вермикулит. Желательно песок крупный. Потом я э, купила лючезу, добавляю туда обязательно. И немного э, почва грунт для кактусов, которые ее. Ну, такие пропорции я, в общем-то, делаю, знаете, наверное, одинаковые все. Того, того, того, другого. Главное, чтобы рыхлая было полив у меня по мере пересыхания а, верхнего слоя почвы я даже допускаю, чтобы был вообще просушка полностью если просушка полностью я их даже могу сказать что летний период я их э, устраиваю им душ ну естественно, что вода не попадает на цветоносы, на цветочки а так они любят очень купаться там я их хорошо очень проливаю главное теплой водой Делаю такую процедуру, именно в такой, знаете, жаркий, солнечный день. чтобы они у меня за день просохли, их горшочки на солнце. Меня часто спрашивают, как и чем я удобряю аденю. Во-первых, почву при пересадке я добавляю осмокот. Это удобрение длительного действия. Мне оно нравится. Вот вот... Я заметила, что растениям это тоже нравится, это удобрение. Адениумы очень любят покушать. Я их еще докармливаю. Раз в две недели я им добавляю фертику. Тоже она им очень нравится. Я буквально э, на кончике чайной ложечки добавляю вот такая вот у меня леечка. Ну, здесь примерно полтора литра, наверное. В общем, меньше половины чайной ложки вот этой фертика, меньше половины, обязательно теплая вода. Я все цветы поливаю теплой водой. Они не любят холодную. Все цветы причем. Мне нравится очень фертика, вот именно который разводится. Здесь вот содержится азот 16, фосфор 26 и калий 27. Вообще прям прекрасно. Ну, также железо, бор, медь, марганец, молибден, цинк. Только не подумайте, это не реклама. Я еще до этого не доросла. Самое главное и успех выращивания адениума это, конечно, солнце. Им нужна солнечная сторона, чтобы на них прям прямые солнечные лучи попадали, наверное, целый день. Они просто от этого больше цветут, больше наращивают себе попу, они становятся красивыми, лощенными. Это все на них влияет солнце. Мне, конечно, повезло с лоджей, с расположением. Целый день у меня солнце. Это мой детский садик. Вот как они у меня подросли. Этот мы, наверное, вот они все красивые. Как вы помните, я производила им обрезку. Посмотрите, какие они пушистые, какие они толстожопенькие. Они ж совсем еще малышки, а выглядят. А этот мой вообще любимчик. Я его очень люблю. Посмотрите, какой прекрасный. У него просто такая шикарная жопка там. Посмотрите. Вот видите, они у меня все-все-все пушистые. Это на них повлияло так обрезка. Если бы обрезки не было, они бы сейчас такие вытянутые были. И они бы вот так вот не нарастили бы вот так вот себе эти каудексы. Я им тоже даю тут подсохнуть немного У нас сейчас жара стоит прям Не знаю, у нас сегодня 31 градус тепла Целый день солнца И вот они у меня целый день на солнце пекутся просто Я их утром немножко вот прям полила чуть-чуть И целый день ну, Я считаю, считаю, что они у меня в прекрасном состоянии Я их очень всех люблю, конечно И эти алиэкспрешные у меня тоже вроде как догоняют уже. Этот вот, кстати, с Алиэкспресс тоже экземплярчик такой. Смотрите, какой хороший. Кстати, очень красивый сорт. Я думаю, по сорту цветет. Прям продавец положил хорошие семена. Ну а теперь от детского садика пойдем в Ясли. Там же у меня тоже всходы. Вот, кстати, их как раз нужно мне еще полить я сегодня с работы пришла, вот еще не поливала они у меня стоят здесь на батарее ну слава богу сегодня первый день батареи отключили а то у нас стоит 27-30 градусов и батареи еще жарят не рассчитывали что у нас так жарко будет может не на юге живу. ну вот смотрите это мои всходы было видео Попозже я сниму более подробный результат по ним, сколько у меня взошло чего, это я все расскажу. Я всегда рада общению, так что спрашивайте меня, давайте мне советы. Я обязательно тоже буду делиться своим опытом с вами. Заходите на мой канал, у меня вся информация сгруппирована по темам. Поздравляю всех с праздником! С Днем победы желаю всем удачи и хорошего настроения. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки.